Научитесь завязывать шнурки. Плохие узлы, Зайчи уши, бабий узел. Узел будет кривой, хороший узел. Наложите правый шнурок поверх левого. Затем проденьте снизу и крепко затяните. Сделайте петлю справа, Оберните левый шнурок вокруг правой стороны петли и проденьте в узел. Ровно и аккуратно. Гораздо лучше. Господа, если понравилось видео, поставьте лайк. Это поможет распространить ролик.